Круто! Спасибо, спасибо. С какого города? Краснодар. О, Краснодар, солнечный город, прекрасно. Я с Волгограда, соседи почти. что. Если можно сказать, что 800 километров — это соседство. Да я сама с Волгограда. Кто? Я с Волгограда сама. Да, серьезно? Да, я там часто бываю. Я сейчас на два города живу. А, сейчас ты в Волгограде, да? Нет, сейчас и в Краснодаре. Сама в Волгограда. -а -а. Приятно, приятно познакомиться. Очень приятно, что есть земляки в этой чат рулетки дурацкой. Друзья, всем привет, я снова рад вас всех приветствовать. Во-первых, спасибо вам большое за тысячу лайков под постом в сообществе, Черт бери, это прям мотивирует меня работать дальше для вас. Спасибо, что смотрите, это максимальная оценка моего труда. Давайте под этим роликом соберем 6000 лайков и 500 комментариев, и я сразу выпускаю новое видео. Вот прям сразу. По секрету скажу, я уже начал его снимать. 6000 лайков и 500 комментариев. Продолжайте давать мне мотивацию, спасибо. Друзья, хочу вам рассказать о приложении, позволяющем перекидывать любые ваши данные с одного телефона на другой и на ваш ПК. И имя этому приложению Wondershare Mobile Trans. При помощи этого приложения вы буквально за пару минут сможете перенести любые данные, вплоть до игр и сообщений на другое устройство, будь то телефон или компьютер. Все очень просто. Открываем программу, предположим вы хотите перенести ваши сообщения или фотографии с WhatsApp, нажимаем вот сюда Выбираем телефон, с которого будет производиться передача данных, и все. Также можно сделать резервную копию на своем компьютере. Передача данных с телефона на другой телефон происходит также удобно и быстро. Помимо WhatsApp здесь есть и другие мессенджеры. В общем, удобная программа с понятным интерфейсом, которая поможет в решении ваших задач. Пользуйтесь. Ссылка в описании. Здорово. Здорово. Ну играй давай. Да я сам устал уже. Ты ну... просто так, да, играешь? Да, я просто так играю. А ты фингерстайл или поешь что? И то, и то. Типа так Так, ну давай я тебе сыграю. Я фингерсейлом очень сейчас мало, ну, не так много занимался. Ну, недавно, по сути, начал. Ну, допустим. Ты молодец, ты молодец. Единственное, что можно тебе там, совет. Играй под метроном и четче. Я Абсолютно. понял, но единственная моя проблема, это то, что я не нашел полный разбор, потому что я учился, вот просто вот, видео было, и я хоть как-то, но пробовал подбирать сам. Нет, не, молодец, молодец. Чувствуется, что ты чуть-чуть понимаешь. Ты сколько играешь на гитаре? Два года. Два года. Два с половиной, пустим. Нормально, хороший результат. Единственное, что я тебе говорю, играй под метроном и четче. Я вижу, что ты так еще немного не уверен, как будто бы в том, что ты играешь. Чуть-чуть уверенности и под метроном, вообще четко все будет. Да, так точно. А, нет, я чуть не станцевала. Жаль, что не станцевала. Некогда жрать готовлю. Все правильно, скоро муж придет, надо готовить есть. Мужа нет. А тогда для кого крабовый салат? Для себя. А, для себя? Да. Мне его хватит на три дня. Так поменьше майонеза надо есть. Я я это знаю, поверь. Посмотри на меня, я каждый день. Прикольно, прикольно, прикольно. С какого города? Краснодар. О, солнечный Краснодар. Ну да. А ты в кого такое талантище? Странный вопрос. Профессионально учишься, да? Да нет, просто играю на гитарке. Тебе надо обучать. У тебя такой подход, и вот прям слышишь музыку. Я вообще, я же сразу угадала, что это за мелодия. Круто, круто. Это приятно слышать. Ашерина, правда что талант. Понял, спасибо, спасибо большое. Так, ну я пойду, вот тебе так. хорошо приготовить, вкусно поесть. Спасибо. Спасибо, счастливо, пока, пока. Hello, привет. Я по-русски говорю. О, прикольно. Ты знаешь эту мелодию? какой -то. Я ищу людей, которые я сразу с первых нот узнают. И вот вы первые сейчас. Мы как раз на днях с женой этот сериал досмотрели, просто вот, знаешь, да, на, да. на работу. Два часа ночи, но мы досматриваем сериал, блядь. В 4 часа утра мы досмотрели. Вот прям вечером начали смотреть, я тоже досмотрел. Не, мы два закончили. А, а, а, в, а вы в Корее в... живете? Да. И вы русские, да, оба? Круто. Ну да, вы ну, этнические корейцы. Я да. понял, я понял. Блин, ну молодцы, круто. Блин, прикольно. Много русских там? Да хера, если честно. До хера русских. Да, очень много, круто. Блин, так прикольно, да, он так сделал. Ну. Я вот, честно... Адекватно во-первых вижу вот, чтоб пацан был адекватный, а то попадают такие, эй, псс, чё ты там? Ты? А, да-да-да-да, таких много, а... таких много. Здрасте. Привет. Сыграю что-нибудь. А, сейчас. Смотри, у даже ногти отру... отращивает направ... на левую... направ... Нет, Не, не слушай, я играю, играю, я слушаю. Ты молодец, а сколько ты играешь? А, 17 лет я играю на гитаре Ого. Вау, Немало, немало, да а, угу. Девчонки, вы прикольные, приятные Спасибо вам, что послушали Спасибо Пока-пока пока. Скажи, ты знаешь эту мелодию? Я не могу говорить русский, Окей, окей, you know this song? Which song? <laughs> <laughs> that's Squid game, right? Yeah. Uh, awesome, bro. How many years you, uh, playing guitar? Seventy uh, years. Yeah. For me, Oasis. I went Noel Gallagher's concert for three times. Yeah. <laughs> Wonderwall, right? Yeah, yeah, yeah. Where are you from? Uh, South Korea. Which city are you living in? Uh, Volgograd, Russia. Oh, Volgograd. Stalingrad. I was, Stalingrad. I I was, I was living at Kamchatka. Really? Yeah, for one year, working business. Uh, business in Kamchatka? Спасибо. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Have a nice day, bro. Пока. Have a nice day. Bye bye. Я быстрее не могу. Ты можешь Imagine Dragon сыграть? Которая игру Кальмара Блядь, просто здесь же есть пушка. Блять, а что ты этот не сделаешь Типа это как это называется? Я так в Ютубе не отлазил, там эти есть, гитаристы тоже. Слушай, так я один из них. Я тоже. Акстар. Нет, аскар. Ага, да, Акстар тут, они Подписывайтесь на меня, ребята. Делай, я подпишусь, обязательно. А что сделать? Он у меня есть уже. О, или азбеки. А ты откуда? Россия, Волгоград. О, рядом. Рядом. А вы откуда? Уфа. Ставрополь. Уфа или Ставрополь? Я со Ставрополь, ну Я нашу. понял, понял. Ну, близко, близко, да. да Круто, круто. Ребят, подписывайтесь, пожалуйста. Обязательно подпишись Счастливо, спасибо большое. Да, давайте, удачи. Пока. пока. — Спасибо. <с> — <pie> <с awarded> У него карточка кальмара, это у меня есть, Ливерпуль — такой говно, б***ь. — Согласен, согласен. Я ж поэтому их футболку и ношу. Я всегда болею за слабых, Дорожище. — Ливерпуль не хуй слабый. Я с тобой полностью согласен. Сильная команда. Сейчас она идет ну, в хорошем, на пол на первом месте, да, она идет. Ну, вот. Не знаю, но знаю, не люблю Ливерпуль. Тоже не люблю вообще. Не очень нравится команда. А, носишь? Еще и старую. Значит, давно болезнь. В, в смысле, еще и старую? Это охренеть, какая крутая футболка. еще. Я не скажу, что она плохая, я скажу, что она старая. Потому что у Ливерпуля. Все старое по плохое, плохое, поэтому ты это имел в виду. Нет, я не это имел в виду. Не надо с меня договориться. У Ливерпуля Адидас, как давно был. У Ливерпуль форма Adidas. Да, ты прав. Нет. Мне прям даже интересно, когда у них это это было. Это футболка, кстати, мне подарил сам Стивен Джерард, когда я сидел на трибуне. Серьезно. Да? Скинул мне ее вот так вот, да? Номер покажи. Ха-ха, <связь> бля! <связь> <связь> Надо было сказать дурак. Это пиздец, ты людей напываешь. Прости меня. Я нашел твою футболку. Такая раритетная, бля. Сейчас посмотрим, сколько стоит. Слушай, ну-ка, а интересно. Нет наличия, ё... А в покажи ее еще раз. Просто у меня еще другая, есть, еще есть еще более старая. Ну, я думаю, это прям твоя. Не-не-не-не, это не моя. Есть еще, А, ну да, это да. Но это не старая она, года десятых, короче, годов где-то так. Весна-лето 2013 года, это было... 2013. <связывая> Просто у меня есть футболка еще, <связывая> я не знаю, 90-х. У меня есть футболка 87-го года Тоттенхэма. хрена себе. Да. Причем купил за 1000 рублей. Ну, в секонд-хенде, да? Э, ну, типа того, да обнял приподнял давай счастливо смешно разговор закончил обнял приподнял и просто сразу давай кто кого ну давай давай начинай ты, ну, ты предложил давай начинай Сначала изучил, больше не стал. Молодец, давай сыграй самое лучшее, что ты умеешь. Да я даже хуй знаю, не Руан знаю. Да. А Там дальше? Вот это вот как хуй... называется? Сейчас, сейчас. Короче, как-то нахуй.